приветствую вас раки сегодня мы поговорим о месяце августе что он принесет вам в вашу жизнь какие основные энергии ожидаются от него на что следует направить свою энергию а где предостеречься сам по себе этот месяц он связан с необходимостью терпения, выдержки необходимостью тщательно планировать свои дальнейшие действия и не спешить ну давайте сначала посмотрим главные энергии этого месяца. На начало здесь ожидается у нас продолжение еще начатого в июле аспекта соединения Урана с Марсом в вашем одиннадцатом доме, и будет формироваться аспект к седьмому числу, к седьмому числу квадрат к Марсу и там, с 9-10 солнце будет формировать квадрат к Урану, и затем еще там параллельно будет 12 и 14 оппозиция к Сатурну от этого же Солнца. Значит, переводим на простой язык. Я хочу сказать о том, что первая половина месяца до 14 числа она будет крайне тяжелой для принятие важных решений. Будут задействованы дома. Одиннадцатый, друзья, коллективы. Восьмой, это расставание. Это неприятные какие-то события. Это чужие финансы, чужие ресурсы, деньги, которые вы должны были получить. Потому что еще идет упор на ваш второй дом. Лев, там где находится сейчас солнце, это ваш символический дом финансов. И он по позиции к Сатурну восьмом. Вся картина указывает на возможные финансовые решения, на трудности. Может быть, это будет связано с с увольнением, со сложными поисками возможностей заработка, но не унывайте. Буквально там через пару дней все образуется, и с 16 числа по 18 будет крайне удачный период для того, чтобы ну, словить, знаете, какую-то свою удачу для построения выгодной выгодной карьеры на взаимовыгодных условиях. Вы также можете ожидать 16 по 18. Появление покровителей вашей жизни Ну, в общем-то, будет шанс И вы обязательно этим шансом воспользуйтесь Не пропустите Далее, к концу месяца Уран будет становиться ретроградным После 24 числа Уран, он, в частности, несет Изменения в тех областях, которых вы не ожидаете Ну, во-первых, у, у каждого в вашей карте Уран управляет Какой-то сферой жизни я не знаю, какое, но вот если кто-то разбирается, может у себя посмотреть. Ну и плюс, если брать символическое положение, то это опять же 11 дом, то есть неожиданные разрывы с привычным для вас окружением. Теперь еще к 25-27 числа Солнце будет образовывать квадрат. К урану это тоже крайне неблагоприятный период, но уже не такой страшный, как в начале месяца, но он может нести какие-то финансовые трудности. Тем более, что он выпадет здесь на Новолуние. ну, Возможно, здесь будет разрыв чем-то прошлым и формирование чего-то нового. Посмотрим чуть попозже. Да, здесь, возможно, какие-то финансовые потери. Может быть, это необходимость крупных финансовых затрат. Ну, или не получение тех ресурсов, на которые вы рассчитываете. Ну, хорошо, сейчас будем смотреть дальше. Переходим от общих энергий к любви, любовной тематике. С пятого по 7 будет у вас наблюдаться, может быть да чуть раньше, чем с пятого, будет наблюдаться желание любви, установление благоприятных гармоничных связей со своим близким человеком. Это будет благоприятный период для тех, кто находится за границей, либо строится связи с кем-то издалека, поскольку Нептун находится в вашем символическом девятом доме, а он непосредственно связан с дальними дорогами, за границей. Так вот, здесь есть шанс встретить свою любовь, и ваши настроены на романтические чувства, может быть, даже с дальнейшей перспективой он будет очень-очень силен. Одновременно, буквально уже с 8 числа, вот 8-9, вы будете ощущать, может быть, это и в плюсе, будете ощущать сильную эмоциональную напряженность. Это чувство ревности. Вот, посмотрите, какой будет четкий. Четкая оппозиция, четкий аспект оппозиции между Венерой и Плутоном. Плутон он все трансформирует и несет какую-то определенную тяжесть в чувствах. И необходимо что-то менять, трансформировать. Так вот, с одной стороны, вы будете настроены на такой позитивный лад, вам будут двигать какие-то высшие цели, а с другой вы будете буквально сжигать себя изнутри или ревностью, или, сильный, или сильная страсть поглотит вас. Ну, в общем-то, не очень благоприятный период, это эмоции, поскольку он связан с сильной эмоциональной напряженностью. И также в этот период желательно отказаться от косметических процедур, тем более что ваша Венера в первом доме, она отвечает за внешность, и вообще каких-либо крупных финансовых расходов, поскольку Венера, она связана с деньгами, а Плутоном, это такие, знаете, крупные расходы на эмоциях. С 11 числа Венера перейдет в Лев, и в приоритете в чувствах появится щедрость. Желание сверкать, желание одаривать подарками своего любимого, будет красота в чувствах, даже может быть где-то чересчур это будет выставлено все на показ, театрально, будет желание ознакомиться. И поскольку для вас Венера это символический дом денег, то соответственно это указание и на то, что пойдет удача в любви. Ой, извините, не в любви, а в деньгах, Ну в любви тоже. Вот как раз 16 по 18 это будет просто идеальное время для любых ваших движений, связанных как с финансовой удачей, с карьерой, со сменой социального статуса. Шикарная дата для того, чтобы жениться, выйти замуж. Ну, правда, тут Луна не очень, если мы говорим о 16, о 18. Ну, тогда 17 число, думаю, подойдет. 16, 17. Важно, чтобы Луна не была в соединении с Ураном. Ну, желательно, поскольку оно придает импульсность в отношениях, капризность. И далее у нас 26-27 будет следующий аспект. Это квадрат от Урана к Венере. Это как раз непредсказуемость в любви. И финансовых вопросах можно как неожиданно заработать хорошо, так же неожиданно эти деньги и потерять. Но ну, посмотрите, здесь такой вот какой раскладывается интересный. Еще идет оппозиция от Венеры к Сатурну, причем насходящимся. Ну, либо крупные финансовые расходы, либо неприятные разрывы, связанные с любовью. И эта любовь, она для вас связана с дружеским окружением, дружба с кем-то из друзей. Ну, понаблюдайте. Давайте вообще сейчас посмотрим следующую нашу рубрику. Это ваша активность, рабочая, финансовая. 4 числа Венера, извините, не Венера, а Меркурий переходит в... Деву, А Дева является шикарным проводником Меркурия. Начинается благоприятное время для удачных договоренностей, поездок, путешествий, для смены сферы деятельности. Понятно, что нужно учитывать и аспекты. Важно, чтобы у Меркурия были благоприятные аспекты. А видите, здесь пока еще такой красненький квадрат сохраняется. Ну вот история 15-16 она абсолютно поменяется. 15-16 от вашей жизни, это будет наиболее благоприятный период для того, чтобы ну, сделать какой-то новый важный старт в вашей жизни. В вашей работе будут благоприятно проходить встречи, знакомства, поездки, договора. Все планируйте на эти даты. А теперь с 20 по 21 и одновременно там после 21 еще 22 будет формироваться достаточно такой тройной напряженный аспект от меркурия так вот он меркурий будет формировать оппозицию к нептуну но параллельно будет благоприятный аспект Плутону. ну зелененькие это напряженные аспекты извините красненькие напряженные зеленые благоприятные так вот сам по себе аспект оппозиция нептун Меркурий дает заблуждение, ошибки в расчетах, а вот Плутону, Плутон, Тригон, это наоборот, что-то будет точное, серьезное, благоприятное для тех, кто готов рискнуть, для тех, кто хочет начать новый бизнес. И учитывая, что для вас это сфера третьего дома, короткие дороги, путешествия и... 7 значит, возможно, удачное заключение сделок. Ошибки могут быть только лишь для тех, кто хочет связать свою деятельность с дальними перевозками, дальними путешествиями, может быть, иностранцами, то с людьми издалека, а вот с теми, кто поближе, я смотрю, что тут очень даже удачно все может сложиться. 25 числа Меркурий переходит весы. И здесь уже важно учитывать мнение окружающих. Уже немножко будет меньше свободы в выборе средств движения вперед. И будет больше зависимости от ваших партнеров. Принятие решения будет зависеть от мнения ваших партнеров. А Далее еще интересный такой аспект, как тригон Марса с... Плутоном, ну я о нем, по-моему, уже говорила. Да, 13, 14, который как раз и дает. Нет, о нем я не говорила. Я говорила о Меркурии. Давайте посмотрим. Вот Марс к Плутону дает благоприятный аспект. Вот, наконец-то, ваш ваша сфера, вашего окружения, она наладится. Очень при благоприятной возможности для наведения правильных и нужных связей для контактов для партнерства серьезные люди будут в вашем окружении все будет хорошо и благоприятно получаться ну еще еще 20 числа Марс переходит в близнецы. Это признак того, что активность начнет немножко распыляться, она станет более сетевой. Близнецы для вас связаны с 12 домом. Ну, может быть, он где-то захочется в каких-то моментах пошариться после 20 числа. Почувствуется легкость, необремененность в своих движениях. Ну, спадет, вот, знаете, июльский напряг, он наконец-то уже спадет с ваших плечей, вы расслабитесь, и вам будет полегче. Теперь с 12 числа у нас будет полнолуние. Полнолуние будет в Водолее, причем оно будет соединение с Луной не очень хорошая дата для всех абсолютно. Она связана с какими-то ограничениями, с лишениями, даже может быть принести такой депрессивный настрой. Ну, на вас она теоретически отобразиться не должна. Видите, вот квадрат вот по тем людям, которые там относятся к. Водолеем, тельцам, львам и скорпионам вот на них может отразиться. Вас должно прийти стороной. 27.08 будет новолуние. Причем оно будет в Деве, поэтому после этого новолуния вообще еще будет следующий этап, благоприятный для физической и рабочей, активной деятельности. Ну и финансовые в том числе. Важно правильно распределять свои финансы, которые уже к вам пойдут в хорошем таком объеме в руки. И настроить настрой на удачу. Ну что ж, думаю, что данный прогноз был для вас полезен. Благодарю вас за лайки, комментарии. Пожалуйста, помогайте продвигать этот канал своим вниманием. И до встречи в следующих прогнозах.